Друзья, прямо на работу принесли мне посылку от GLS. Сейчас будем вскрывать, смотреть. Так, должны были принести домой, но так как я сегодня работаю, курьер пошел навстречу и принес ее мне на работу. Поэтому будем сейчас вскрывать и смотреть, что доставили. Заказывал 4 позиции по питанию. Это пилотонин для хорошего сна. БЦА Джилас, фирма, Цитрулин и для поднятия тестосерона зима. Вот так друзья. Переходите по ссылке под видео и по моему промокоду вы получите 25% скидки на приобретение спортивного питания от фирмы JVS. Всех обнял!